блокирует постоянно. В России он недоступен. Ну, вот мы решили полностью сосредоточиться на этом канале. И когда заблокируют его, где-то еще будем вещать. Да? Мы сейчас, собственно, заняты созданием интернет-телевидения, так что я думаю, что будем уже вещать у себя. Так вот написал нам Владимир. Спасибо, мы свяжемся. Это Мы просили вчера всех, кто может резать, заниматься любой работой, связанной с, вот как раз с контентом. Да, он нам написал, мы сегодня ответим и просим еще. Так как у нас, конечно, одного человека, который занимается монтажом, не хватит, поэтому кто может какое-то время на это тратить, просим, напишите нам на www.cf64sobaka.gmail.com и еще мы дадим Окуневу адрес в описании. Можно с ним напрямую связываться, потому что нам эта работа нужна везде. Так, вот сегодня значит, прошло заседание по поводу Сергея Рыжова. значит Уникальная совершенно вещь. То есть, его московский городской суд судил в закрытом режиме. Уникально, да? То есть, что там что закрывать? Скрывать -то? Что скрывать-то? Не пустили никого, кроме адвоката. Даже самого Рыжова не пустили. Да. Он был по этому скайпу в режиме ну, новые, видео, видеоконференции. Новый да? Сорокина ну, также судили мэра. Уникально совершенно. То есть... И у меня даже вот слов нет абсолютно никаких. Понятно, что Рыжов политзаключенный, и я хотел бы все э, вот эти там, структуры, такие как международная амнистия и так далее, призвать, э, признать Рыжого политзаключенным и в общем соответствующие действия провести. Там человек абсолютно не виновен ни в чем, кроме того, что проводил прогулки свободных людей в России, в Саратове. И вот уникально. Вот мы сказали про закрытый суд. А сегодня день судей. Знаешь, что Медведев сказал? Да, Отметил открытость работы а -ха -ха. российских судов. Хуел этот. Представляешь, просто маленький охренел совсем от безнаказанности. А у него, наверное, язык борется за независимость от мозгов. Плетет все, что не получится. То есть одни закрытые суды. Все, одна чрезвычайка, Представляешь, mhm. то есть созданы чрезвычайные суды. И этот человек, который называет себя юристом, э -э такие вещи говорит. Ну, как ты их называешь? Юрист-проктовок? <с Russian> да, юрист oh Вот. И Путин рассказал о планах судебной реформы. Колоссальные планы у него судебной oh реформы. Куда, куда уж дальше <к acho> То есть такая судебная реформа, миллионы человеческих судей порешаются и так далее. А что значит собираются реформировать? У председателей судов забрать хозяйственную деятельность. Как раз для них самое сладкое, то есть они оттуда основные деньги приворуют, а он собирается у них забрать. И думают, что они поаплодируют, ему скажут «Ура!». Спасибо тебе, Ваван. Нет, так ну да. просто у него уже негде забирать. Академию наук забрал, ну, да. Росатом, все, ну осталось одно, ну надо, он же не может руки чешутся. Ну да, так что вот такая, такая реформа, отобрать у, у, у суда деньги, вообще, Жизнь интересная. такая вся, что стесняться нечего. Бабочка крылышками не бяк, бяк, бяк Да, а да. за ней Он, прыг, прыг. он шмяк, шмяк, шмяк. Да, и вот фотографии я вчера обещал вам показать и не показал а вот сегодня я их покажу все которые вчера не показал вот очень много фоток по поводу Путина купили вот тут всякие приколки по этому поводу все обратили внимание что пара от него не идет вот потом значит так, так, так, так. А, а, да, да, да. секунду, вот тут ага. Прочитайте что-нибудь с комментариев, а то есть сомнение, что запись. Вот читаю у вас Веселый Зачем нам запись-то делать, я тоже не ну, понимаю люди, на недавно смотрят. Путин, вот уже конспирологи говорят, что там труба проложена. но действительно, такой сухой след, и что там была теплая вода. Некоторые вообще считают, что это сделано в павильоне. Да, вот валенки на каблуках Обратите внимание, ну как положено У Вовы все на каблуках Вот И вот Не знаю это фейк или нет, но показывали Мусульман купающихся на крещение А это вот такое, вроде была мусульманская купель В Татарии, не знаю Правда или нет, но вообще Очень весело конечно Вот За Тулупам очень много приколов. Вот ходаки в Тулупах Клейны пришли, среди них Путин. Значит, и вот э, обещал фотки показать 1949 девятого года из газеты э, Правда Саратовская купель. Вот так это выглядит. Вот такой, та, такая толпа набежалась. И вот так они купались. Вот вот такое вот было купание. Это газета Правда опубликовала значит и интересно тут э, вчера тоже бы говорили что э, так про Румынию говорили вчера вот фотографии оттуда вот так вот проходили манифестации сейчас проходит вот такое количество людей в Румынии говорили мы также про набережную в Сочи которая там чуть ли не 300 миллиардов каких-то там миллионов долларов да 200 чем-то вот так ее развалило обычным штормом представляете какая прелесть говорили про Пескова который говорит что я несу вот, вот, вот, очень хороший демотиватор сделал да что я несу да и Александр Бондарчук вышел Значит, 150 тысяч штраф получил за проведение 28 числа митинга из бастовки избирателей. Так что, если он пришлет счет, мы можем помочь ему в сборе средств. Если он желает платить штраф, на его месте я бы, конечно, ничего не платил И правильно. Так вот, и путь газовоза, но это мы сегодня еще покажем, там что сегодня еще поговорим про этот газовоз. Вот интересная фотография, которую я сегодня хотел показать. Это на дороге э, ну, между Волгоградом и Сызрани. То есть через Саратовскую область идет дорога. Часто я и ездил. Вот так вот мужик улетел, слава богу, остал, остался жить. Да, это надо умудриться. Такие картинки особенные. Так а ты сказать. еще показывал там, где как елочные игрушки на деревьях машина. Везет. Ну да. Другая? Да, нет, как раз и есть, да. И, значит, интересно, что э, сообщили у Лаврова, э, дочь закончила лондонскую школу экономики и политических наук. Ну, понятно, если она не говорит по-русски, практически. Да, то есть, она там гражданка Америки, или, ну, по крайней мере, родилась в Америке, а раз родилась там, э, то, значит, там по принципу почвы, а не по принципу крови э, идет гражданство, так что тот, кто на американской территории родился он является гражданином Америки вот все поэтому бабы вот этих э, российских бонз да, едут рожать в Америку И, видишь, вот, э, очень много рассказали про вот этих детишек, которые в Англии учатся и у Лавро, Лавров поинтересовался у Блумберга, чем же он болеет. Потому что агентство сообщило, что Лавров, Лавров болеет. Но ну, я думаю, что воспалением хитрости он болеет, как в детстве говорили. То есть он хочет а, жить как при То есть, чтобы мы жили как при совке, да, делить как при капитализме управлять нами, как при совке, а чтобы его дети и родственники жили за бугром. Управлять при как при Ну, строении. как при Сталине, при Савке, я не знаю, при рабовладельческом строе, да. То есть это никак не прокатит, ребят. Если так, то вот у Сталина были там одни подшитые валенки, да? Или как тот либерал рассказывал мне. Что? Громче. Громче. Значит, надо выставить, наверное, погромче. А то... Ага. Вот так. Громче. И Ульяновский начали проверку после отравления 11 детей в детском саду. Но эти дети не учатся. В Британии, да, поэтому их можно травить совершенно спокойно. Мы видим, вот происходит каждый день. Что-то попадает в СМИ, а что-то даже и не попадает, поэтому как бы, наплевать всем. Звук нормальный. Мать восьмерых детей вернула позорную награду главе Башкирии. Ну, ей подарили там медаль материнской славы. Дали бы денег, 8 детей восьмер... помогли ну, бы, вот уроды, да? И То есть деньги они гребут сами, а ей медали. сказал, хочу вернуть эту медаль нашему президенту, это безделушка. Правильно, да, вы бы еще Про, бы да очень делали. хорошо. И говорит, что ее стыдно и позорно носить, такую медаль. Это точно. То есть эти ребята все воруют, своих детей они отправляют учиться в Англии, а всем остальным раздают медальки. медальки да? Как помнишь? А что Бендер говорил, румынским пограничникам хватит, хватит. несколько медалей за спасение утопающих. Но ну, видите, не хватит ни хера. Даже домохозяйкам уже не хватит медалей за спасение утопающих. Нет, ребят, все, время кончилось, ваше сласти нахер. Около 10 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварии. И об этом опять нам сообщили, что там что-то. Нормально. Так. Починили. Нет, мы не починили, но, но, но уже починили. Вот, вот сейчас. Да? Скоро. Да, и вот мы показывали разбитую набережную. Наверное, ее тоже скоро тоже починят. починят да? Да. И так далее. Все разваливается, все разбито. В московском метро пожар случился. Но говорят, Потушу. стройматериалы загорелись да, в шахте. Какие в шахте стройматериалы московского метро? Это же шахта э, это, вентиляционная. вентиляционная. Конечно, какие там могут быть стройматериалы. За это стенки надо ставить. Представляешь, в вентиляционной шахте загорели стройматериалы. То есть, если забить шахты, люди погибнут. Конечно, или? конечно. Я об этом и говорю. Так, вот с «Ласточкой» произошло ЧП. Ласточка напоминает такой быстроходный поезд. На станции «Красный строитель» она взяла и сломалась. Это ласточка на курском направлении и все. И, и, и больше ехать никто не может, потому что там э, рельсы одни, одни да, да. Представляешь, какая прелесть и вот на этом красном строителе. И всех пустили в обход, там как-то я не знаю. Наверное, через уже не знаю, через Северную Корею поехали. Две автоледи избили лопатой водителя. Ну, то есть, люди, конечно, дошли уже до ручки. Он там что-то не хотел чистить стоянку эту, что-то куда-то поехал, что они его лопатками побили. Ну, бывает. Вот Андрей безродный пишет: Путин будет манить голоса. Но они видеокарты закупили. Манить голоса ну, да. будет. Источник сообщил об эвакуации сотрудников штаб-квартиры Яндекса. Это уж не первый раз Яндекс эвакуирует. И вот пишут, что студент Бауманке совершил зверское убийство и сам себя убил. Тоже в общем, страшная такая история. Пошел бы Путин или там кого-то хотя бы из них замочил. Не, ну, пока видишь, самые психически неустойчивые, они не могут направить э, свою, так сказать, энергию. Почему? Потому что нет общего направления. Вот когда появится общее направление, то, которое такой сполох был 26 марта, вот когда молодежь четко определит вектор наезда на вот это старье, которое засел сейчас в Кремле, все, тогда уже не остановишь, тогда вот этого не будет, а будет реализовываться через вот этих ребят. Да, лучше конечно, гораздо, если бы он каком-нибудь оторвал бы что-нибудь. У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой. 8,2 балла нас бы это особо сильно вроде как и не волновало, да, ну что там, Аляска где-то далеко, да. Вот. Но мы же как бы рассуждаем, наверное, как те люди, которые плохо знают географию. И вот тут как раз так рассуждают Life News, так рассуждают другие средства массовой информации, которые радостно сообщили о том, что в Америке объявлена на Тихоокеанском побережье опасность относительно цунами. То есть буи сработали, зафиксировали 10-метровые волны. И соответственно была дана команда и от Аляски до Гавай, а я напоминаю, до Гавайи почти 5000 километров, введен значит, режим под цунами чрезвычайный. И вот вопрос такой, а что сделали в России? Ну Россия не на Гавайях, это Москва может быть дальше Гавайи находится, а Чукотка находится за 87 километров всего-навсего. Ну, они это вообще не учитывают. Что там, Чукотка? Да, то есть они все СМИ рассказывают, что вон в Америке какая опасность. Камчатка находится там, наверное, ну, меньше 4 тысяч, я не смотрел. Ну, наверное, меньше 4 тысяч. Погуглите, сколько Камчатка находится от Аляски. А Чукотка 87 километров. Если остров Ратманова, да, от острова Крузенштерна он вообще 4 километра находится. То есть это там тот же самый регион. В Америке есть а, опасность по цунами, а там нет, там никого не предупреждают. Ну, в России там, то есть в Америке там граждане Америки, не ну, пищать да. надо, а в России быдло, что там, и вот Не ищут. Понятно, что если кого-то смоет в Америке, то будет очень да, серьезный да, шухер и разборка. А если здесь, да, ну, ну стихия, она, утонула. она утонула, да. Поэтому, конечно, это как страшно. И вот то, что... В общем-то, эти 10-метровые волны пока никого не накрыли, вроде как э, само рассосалось, такое бывает, да, это же в общем не заслуга Путина и все его братья. Вот представь, во всем мире существует предупреждение об опасности цунами, ставят буи вот эти сейсмические, что только нет. По этим буям можно пешком ходить, там в Тихом океане, там нет российских буев. Так, и вот.. Э, НКИ 25 лет Мне что-то не работает это, мне надо установить, и банить не могу. А. -а, -а. Поставим. Что-то тролли набежал. Вот Сахалинские продуктовые магазины, зато, представляешь, они не боятся этой. Цунами до да, этих высоких больших волн. Цунами же большая волна переводится с японского, если мне не изменять память. Так вот, они не боятся больших волн, поэтому они стали печатать на чехках призывы сходить на выборы. Представляешь, получаешь чек, и там написано Иди на выборы. Просто охереть. Так, и это интересное видео. Посмотрите, я его не стал размещать.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 Понимаешь, то есть, ну, там рядом дорога, кто-то едет, все люди это видят, никто не пытается препятствовать. Да, да, да. Полиция едет тут так, Ну да, да, скажут, ну зачем Дадут команду, будем ловить. Вот, видишь, какой-то Пидор тролль пишет. Мальцев предал на, при нашу революцию, не верь менту. И интересно, твоя-то она с какой стороны эта революция, подонок? При этом ну, его с другой как раз стороны-то. Ну он, да. Он, он контрреволюция. Революция, значит, Революция продолжается. Разорвут. Революция идет и как закончится она полной победой над этими пидорастами. И вот таких, как говоришь, будут рывать. Да. Вот. А в Тульской области повестки начали из прокуратуры приносить для вручения, значит, предостережение. То есть приходите в прокуратуру, и там мы вам вручим предостережение о недопустимости нарушения закона 28 января. То есть это такой вариант запугивания. Старший брат тебя видит, не ходи мы туда. Да, альфа-банк заморозил деньги на счету фонда Навального, причем в день решения суда, и заявили, что это... Опа. Так и было, наверное, Да, что так. это связано. Так. А где почта? У меня нет. Это закончилось. Так, ну про, про, про фонд Навального. Значит, во-первых, Альфа-Банк заявил э, каким-то открыть. но она... Вот, видишь, все закончилось. Ага. Так, у нас опять тут идут небольшие. Вот. И э, Альфа-Банк заявил, что там на счете Навального 1 триллион. Представляешь, ну, триллион это а сколько? У них есть ли в банке столько денег? Да, 17 18 или восемнадцать миллиардов долларов, да, получается сколько? Нет. Триллион рублей. А, ну ну, да. ну да, да. представляешь То есть... Э, вот. Так, и, конечно, таких денег в этом банке нет, Их там и половины, я думаю, нет этих денег, но решили, вот, чтобы батники, наверное, очень сильно <соединяющие> радовались. Да, рассказывали, какой Навальный злодей, что у него есть триллионы, кроме всего прочего, двух зайцев убить еще и... Заблокировать счет. Ну, вот если они говорят, что они ничего не боятся, у них все нормально. чужие так обосрались? так обосрались? Ну, говорит, ну за Навальным там 3%, за Мальцева вообще никого. Чего испугались Так что такие вот дела. И мы вчера говорили, что епископ РПЦ. Призвал не голосовать за Путина. Это бывший, значит, епископ Домодедовский. Сейчас он э, приход имеет. Держим, Господи. Так, Час, вот он... Призвал... Да, игры. да, призвал не голосовать за тьму. То есть он считает Путина тьмой. Да. Евтихий. Евтихий, а, епископ вот, на грядущих президентских выборах призвал не голосовать. А бывший депутат Госдумы снялся в пользу Путина на заседании Центральной избирательной комиссии. Ну, чтобы, наверное, мы сделали действующим депутатом. Да, вот я как раз это хотел сказать, чтобы не бывшим был. Да, то такой. Послали его нахер. И он пришел такой. Ой, ужас какой. А вот 67% по прошлому считают, что Павел Грудинин это проект Кремля. Представляешь, какая прелесть. То есть, я так понимаю, что это проводили в интернете. Вопрос. Причем на... Это Юшкин кот делал на пяти, соц... пяти соцсетях. И значит только в Одноклассниках э -э не пошло. Там 58 не считают проектом Кремля Грудинина. А во всех остальных считают, 67% считают. Люди-то все-таки ну, здравые, в основном, умеют мозгом пользоваться. своим. Да. А вот Путин планирует встречу с доверенными лицами. И, значит, ее сроки уточняются. Но ну, уже был заявлено, что она 29-30 пройдет. То есть они такие, вином Ньютона, загадочные такие. А, что я могу доверенным лицам Путина сказать? Ну, сейчас у вас вот момент истины, вы можете... Обрести бессмертие совершенно спокойно. Вам даже стрелять его по школу школу Не надо. надо. Да <с нет, <с просто плюнуть в харю уже, это будет, будет. уже будет достаточно. Вот уже достаточно. Вот любой, кто плюнет в харю, это будет сильнее, чем удар ледорубом. Поверьте. А, вот в Госдуме призвали приучать россиян к раздельному сбору мусора. На, на народу так неудобно в мусорках мыть э, э, рыться, да, в помойках рыться а здесь будет удобно, когда будет разделено там стекло отдельно лежит там банки э, пивные пустые Нет, ты отдельно. же говорил, что Ротенберги заинтересовались этим бизнесом конечно, конечно, теперь... ну я бы конечно, знаю. Ротенберги заинтересовались и сейчас они, они, вернее не заинтересовались они его подминают под себя а поэтому они сейчас и будут это делать, то есть заставлять всех только я говорю, в Саратове до строительства нового ну, мусора перерабатывающего завода э, стоимость мусора был 300 рублей. Значит, там закуп, да? Осталось а 630. Вот да, да. У -у улучшили, да? И Госдума может поддержать молодежь при поиске первой работы. Видишь, вот теперь они... Говорят, что они что-то там придумают какие-то программы молодежной политикой там будет. Ну, все ну, это будет. Так, ну что можно придумать? Если они все производство, всю промышленность убили, ну какие у них работают только ну, придумать? -то персонал, можно Менты да. и Ну, и, нет, ну, и, нет, ну придумать и, можно, и, что они будут придумывать. Да, да, конечно. Вот что они... за глупость? Ну, ну, ну, может перед... быть работа, если они все убили. Перед выборами они же должны эту херню причесывать обязательно. Вот Минку Ку Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Представляешь, то есть это такой момент. Лю люди могут это интерполировать на Путина. Да? Ну да, Не, ну там все поприкалывались по этому поводу. Вот как раз нам кто-то написал здесь в чате, что «Смерть Сталина» запретили. Я так понимаю, что это черная комедия, очень хотелось бы ее посмотреть. А вот Жириновский призвал российских режиссеров снять фильм про британцев, а не банить этот фильм. Mm -hmm. Совершенно правильно, кстати, заявление. Ну хотите ответить, ну снимите yeah. талантливо, если у вас получится. Yeah, что вы там сможете снять? Да, ну у них обычно не получается, к сожалению, талантливо. А может, yeah. к счастью, да. Врать сложно. Ну да. Нет, ну, врать. Может быть, не сложно, да? да надо, брат, надо, надо, надо, только это не получается. Да, это не это получается талант. Оно да. никак не соприкасается. болт не подходит. Вот. А правительство Российской Федерации запретило мессенджерам и соцсетям сообщать о работе со спецслужбами. То есть это вот то, что дура. Как будто никто не знает. Да, сообщил то, что Дуров сообщил, что от него спецслужбы там что-то требовали, вот всем остальным спецзапретили, и значит дальше, я так понимаю, будет ответственность за это, за нарушение. Понимаешь, какая прелесть? Опять же эксюмором. Ну да, ФСБ напомнила о необходимости остановить опасные производства вблизи городов принимающих чемпионат мира 2018. То есть, когда нет чемпионат мира, когда только наших mm -hmm, там да, есть, да похеру можно да. отравить всех вообще. Как только чемпионат мира вдруг иностранцы потравятся, mm -hmm. причем понятно, что если производство не будет остановлено, то вылезет самое главное. Представляешь, приедут японцы, они как всегда со счетчиками mm -hmm. Гейгера, mm -hmm. со всякой химией, все это чик-чик накачали, говорят, ёпта, то 450, ежегодных этих норм ПДК, да, превышение на 450, скажут вы что, офигели, что Причем ежегодных, да, не то, что там разово. <связь> то есть человек должен в год столько получать, а он за секунду, в 450 раз меньше, а он за секунду получает 450 раз больше. Это наша действительность. Вот такие молодцы. Вот пишут «Формальдегид русскому хорошо, а иностранцу смерть». Ну это да, по поводу формальдегида, что это, это же мы помним различные произведения «Два мира», например, произведение. Там описывается, как выпивали спирт с формалином. Ну в России вообще классика была, когда банки из этих из да, камеры, когда, да когда революция февральская случилась между февральской и октябрьской очень хорошо хорошо шел спирт розового цвета в Питере, который назывался младенцев. -то». Это был спирт с формалином, слитый с этих... Вот, ну Скунскамер, да, там, со всяких препаратов. Там, и, и дети всякие, и кого только, и руки, и ноги, и что хочешь. Вот. И... Так. Вот Россия поднимет с колен китайской администрации ну, да. и поставить раком на это. Да уже да. стоит. Да. Уже стоит. Да, и значит, вот, конечно, то, что ФСБ сейчас всем занимается, представляешь, просит остановить работу промышленных предприятий. Знаешь, вот Путин, как, как заботится, ну главные иностранцы, то, что люди уйдут без работы будут. И будут последних ренды и дать ему пофигу. Самое главное, что вот здесь все нормально. И Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых. Ну, потому что понимают, что с них денег все равно дать, не, как возьмет, не, как не возьмет. Да. Ну, давайте каникулы продлим. А там будем думать, как с них что-то получить. Обяжут власти аптеки предлагать дешевые лекарства. Это как? Как они Мы обяжут. Вас Мы вас обязываем. Мы вас обязываем. Или сразу в два раза вырастут, как обычно. Ну, да. Голодец сообщила об актуальной очереди в Ясли. То есть такая актуальная очередь 272 тысячи человек, которые хотели отправить детей в Ясли, но вроде там нет места. А нам же совсем недавно сообщили, что все, все места... В дошкольных учреждениях Есть, да? все, уже все обеспечили, а тут 272 тысячи. Я думаю, что это просто вилами на воде, что цифра гораздо больше. Вот Лидеры сборной России по биатлону и значит, лыжным гонкам Шипулин и Устюгов – Отсутствуют списке Международного Олимпийского комитета, еще там какие-то спортсмены отсутствуют. Короче, их не приглашают на Олимпиаду. Ну а смысл, чтобы 80-е место занимать? Как? Ну, может быть. Без, без мельдонии они все равно там ничего не... Из-за холодов не в введен особый режим движения поездов, и нам начали рассказывать о том, что какие-то страшные... Холода в Сибири и что чуть ли не 80 градусов, что превышает, в общем-то, температуру на Эмиконе, которая была в 38 году 7,7 и градусов. В 38 году она была зафиксирована. Я думаю, что, наверное, все-таки это не совсем так, потому что как бы, объективных подтверждений этому нет, что там 80 градусов. Ну, а, в общем-то, сейчас Нужно Путину рассказывать о том, что совершенно сломалось, сломался климат, все очень плохо. И почему проблемы у Путина? Это, Путин это, это климат, климат да? плюс санкции, да. плюс, ну, смотрите, все климат как совпало. Да? Там, да. А то, что да. нефть... Стоило 170. Это Путин, а, как бы... Это он герой. Да. В, это его заслуга, что она 170. А то, что температура низкая. Это вот... Да, это вот его упущение такое. Будем так тогда считать. Путин призвал освободить председателей. А, ну это мы говорили сегодня уже по поводу хоздеятельств. Кого он призывает? все я не он всегда обращается, непонятно к инопланетянам что ли каким? И в Совете Федерации предложили лечить алкоголиков, значит, принудительно. То есть чего начали, к тому и вернулись. ЛТП, Сейчас, это, то есть да. с ЛТП, да. то есть ЛТП, это для чего нужно ЛТП? Вот вы мне ответьте. Ну, молодые люди навряд ли знают. Вы думаете, для того, чтобы лечить алкоголиков? Нет. Это лечебно-трудовой профилактория. Ну, это, это рабская сила. Да. Да. Это рабсила. Сейчас Ротенбергам и всем остальным нужно очень много рабсилы. А что нужно, как ее получить? Ну, во-первых, загнать тюрем. Но там все равно не достает людей. А вот лечение от алкоголизма – это самое милое дело. Берешь человека, сажаешь туда в вот ЛТП, делаешь вид, что ты его лечишь. Никакого лечения, конечно, нет. Какое лечение, это даже и тратится? Над надо. Кормишь его парашей, а он как раб пашет за три копейки. Очень хорошо. То есть они дальше понимания рабского бесплатного труда не поднялись. Они даже до капитализма не доросли, эти путинцы, понимаешь? Они и не росли в эту сторону. Они все думали как побольше украсть. Ну да, вот Кировское МВД проверит после задержания регионального начальника регионального ГИБДД. То есть его подозревают в мошенничестве. Расчищаются места а и. Что, разве непонятно так? Да. Почему подозревать? Да. Зачем подозревать, если ты уверен, да? Там, Я думаю, как можно подозревать, когда ты уверен. Я думаю, любого да. начальника БТД можно смело по тем же основаниям сажать. И у, у, Верховный суд Татарстана утвердил условные сроки четырем казанским полицейским, которые до смерти запытали задержанного. Есть в интернете видео о том как павла Дроздова в двенадцатом году избивают потом связывают ласточкой и что получили эти люди они получили условные сроки теперь так... то есть их никак не хотели судить и через пять лет дали условные Это сроки Казань, где Угощали шампанское, да? известные факты. Где? Да? И как же там это прекратится, если за это ничего не дают? Так они будут продолжать, И получается, да. поощряют. Представляешь, то есть за убийство, причем при отягчающих обстоятельствах, это сотрудники полиции убивали человека в полицейском участке, убивали человека абсолютно невиновного, который не оказывал им никакого сопротивления, убивали его с особой жестокостью. То есть пожизненно всем, всем этим сукам это минимум. Слав, а как тебе вот этот путинский закон? Закон презумпции доверия полицейских. Ну да, да, да. То есть там все сказано. Да. То есть они могут стрелять без предупреждения, убивать. И мы обязаны им доверять. Да, ну, конечно. То есть, обязаны, они обязаны. заранее освобождаются от ответственности за стрельбу в неугодных граждан. Можно стрелять даже в женщину. Вот все они указ дополнительно выпустили. В толпу можно стрелять. Если кто-то там не нравится, он может стрелять в толпу. Неважно, в кого-то попадет, у него презумпция доверия. Это вот приняли буквально. Год -два да я назад, знал, да. Утечка да. мозгов из России усилилась, пишут. Огромное количество людей выезжают которые недовольны политической ситуацией. А, вот, значит, и многие люди с высшим образованием или имеют или являются квалифицированными специалистами. Ну ничего удивительного нет в этом. Причем Россия такими сведениями не располагает. Это Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации эти сведения взяла из-за рубежа. Но ты же понимаешь, что Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте, она не будет а, как бы работать против Путина да, да? то есть это значит сведения еще более кричащие они просто делают такую предмедикацию перед тем как рубануть потому что они же понимают что сведения станут достоянием общественности а поэтому надо дать дозировку вначале да. потихонечку вводить угу. И вот Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400, и все это красиво, там С-400, триумфы будут продавать в Юго-Восточную Азию, он сказал, на Ближний Восток, все это хорошо. Но Шойгу причем? Надо, надо помнить, Шойгу является министром обороны. Какое отношение министра обороны имеет к оборонной промышленности? Единственное, он с ними партнер, он сам у них закупает. Так Почему? Они пилят, потому что ну, чувак, да. он по... заключит договор, может, в два да. раза дороже. Он раз продает, в дороже. торгует министр обороны, торгует с 400 Понимаешь, это уникальная совершенно ситуация. Ну, для, для России стандарт. При советском периоде, в советский период был министр оборонной промышленности, который этими вещами. Занимался вместе с министром внешней торговли. Они там да. вот подкатывал, все. Оба эти, обе эти должности были ниже, чем министр обороны. Пустинный был министром обороны и промышленности, а потом стал министром обороны. Только. Российские пенсии потратят на саудовскую нефть. Представляешь, какие суки? То есть, Ротшильды с этими Рокфеллерами спрыгнули в 2014 году в мае. С этой темы. Все, да, са сами саудовские принцы спрыгнули ну, уже давным-давно, да. да, сейчас их схватили, 100 миллиардов из них вынимают. А где у них эти сотни миллиардов? Они не в нефти. Они, они в технологиях, во-первых, находятся, во-вторых, в социальных сетях они владеют пакетами там, аж твиттера даже, да, и так далее. А эти не хотят технологий, Зачем? Почему они в саудовскую нефть инвестируют? А потому что откатят. Ты же понимаешь, они, говорят, я уверен, что приезжали вот эти саудовские принцы, да, да. почему они не инвестируют тогда в Роснефть? Ну, сказать, ну ладно, вот мы инвестируют в газпром например деньги пенсионеров но они не хотят даже потому даже что в это, потому визит, что, сложнее. Да, сложнее а здесь сразу ну, Да, вычислят и все равно посадит рано или поздно а там да. легче. вот и... это как то же самое что вот но ну, я строительством занимался и ни одна компания строитель не может выиграть тендер выигрывать турки и в два раза дороже делают а почему потому что там откатывают бабки вот Ренессанс от компании строительной турецкой да. Все только с турками крупный объект. Слава, а вам видеомонтажеры нужны? Нужны. Напишите в www.mlt64sobaka.gmail.com Очень нужны видеомонтажеры. Вот. И Чижов, это такой при Евросоюзе, товарищ полпред, есть такой постоянный представитель, вернее. Он заявил, что Евросоюз пока не в состоянии снизить зависимость от российского газа. Потому что не при этом, а пол пресс. Да, ну вот это. зачем такую чушь говорить? Везде уже принято, абсолютно везде приняты совершенно различные документы, но направленные только на одно: на снижение потребления российского газа. А в Германии это чистые технологии и снижение цен на электричество вообще до нуля. В Литве мы знаем. Построили этот э, в Квайпеде порт вообще э, для приема жиженного газа. Он уже несколько лет функционирует. Польша э, также решает эти вопросы и так, далее, и так далее. То есть везде либо российский газ заменяют на какой-то другой жиженный газ, да, либо э, вообще от газа отказываются. Большинство просто отказываются от газа, принимают. Различные документы, связанные с отказом от газа. Да. И Путин только один рассказывает, что надо машины на газ переводить. Вся Европа переводит машины на электричество и строит электрозаправки. Или на водород, в крайнем случае, автобусы переводят. Так на зеленых билетах паряшные люди, на сотке Бенджамин Франклин автор декларации прав человека ну Бенджамин Франклин не автор декларации прав человека, конечно да, вот а будем так считать, соавтор да? будем мягко говоря, соавтор но любим мы его не за это, как помнишь про Петра Ильича Чайковского анекдот был вот, и Путин сообщил, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине. Но ему надо объяснить, почему он не едет в Даос. Зато поедет в Аргентину. Уникально. Сулейман Керимов вернулся во Францию после трехдневной поездки в Россию. Говорит, еле успел встретиться с Валентиной Матвиенко. А что же он там делал? Слава, я знаю, что думаю? И Его отпустили договариваться. Тут выдвинули условия. Он поехал, бабки путинские, поехал договариваться, переговорил и сейчас привез ответ. Идут переговоры, как везде. Вот, на есть, да, запросто. К... Я тоже так думаю, нового объяснения нет. Иного... Но он бы не вернулся, если его, а это не его бабки, это путинские. И, вот, а и тут знают, что это путинские. И вот его послали, говорит, вот иди давай. Так и так условия. Он привез ответ от путинских. И вот самая такая сегодня яркая новость Есть такой главнокомандующий Сипан Химо Это курдский военный лидер, так мягко его назовем И он заявил о том, что Россия предала курдов И в общем-то угрожает войной С Россией у нас был ряд договоренностей но Россия за одну ночь, отказавшись от этих договоров, нас предала. А мы говорили ну, вам, вот если курды вы нас слушали. Считают, что Россия, это Путин да, В открытую нас продала. Россия государство торгашей. Судя по всему, они сторговались с Турцией. позицию, которую занимает Россия по отношению к захвату Априна, говорит о ее беспринципности. И в общем-то соответствующие дальше заявления по поводу того, что могут ответить, в том числе и военными методами. И мы говорили, что так будет. Помните, когда особенно выборы в прошлом году шли, я говорил на центральном телевидении, что будет именно так. Что Путин сумел нас рассорить со всеми суннитами. А теперь еще раз ссорят с курдами. Нам совершенно не нужно было с ними ссориться. У нас нет э, никаких претензий ни к суннитам, ни к курдам. Вообще никаких. Но Путин умудрился сделать совершенно невообразимое. То есть, вот, сейчас вот Беда в том, что они говорят все правильно, за исключением того, что говорят России слово. А это не Россия все сделала. Это сделал Эдгандон. гандон. Я напоминаю, что с курдами были у нас конфликты. У Советского Союза были конфликты, особенно после этой так называемой исламской революции в Иране, и было много столкновений с курдами на границе, очень много, потому что курды требовали признать независимость Курдистана, Советский Союз отказывался это делать, они угрожали боевыми действиями, собственно, проводили операции. Турция освободила от террористов 18 населенных пунктов в Африке. Так уже пишут. Представляешь, российские СМИ. От террористов, не от курдов, которые там всегда жили. От местных жителей освободили. Турки освободили от местных жителей, которых в России называют террористами. Охереть не встать. Просто. Операция Оливковая века. Это оливковый вид в жопу Путину. Это точно. А вместе с ним и мы пострадаем. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции. Я думаю, что их там уже десятками можно снапы вязать. Эрдоган заявила о планах дойти до конца по уничтожению курсских отрядов в Сирии. Но он обрадовался Путин, сказал нормально, давай. вот Я не знаю, за какое место держит Эрдоган Путина, но Путин соглашается на все. Совершенно немыслимые вещи. То есть зачем? Я не понимаю. Путин, тебе-то это, зачем? Мы Ты с че? тобой никак понять не можем, за что его держат, какая у него информация есть. Эрдоган и Нетаньяху вот держат да. его заезд. Нет, ну я понимаю, китайцы. Ну вот да, китайцы они, там, объективно, там да, страна сильная хотя бы. Да. Да. А эти вот двое, да, как они его держат? Не знаю. Он что хочешь, вот что хочешь, готов сделать. В аэропорту Гановера произошла массовая драка между курдами и турками. Вот, понимаете, то есть если в аэропорту Ганновер это происходит, то что может произойти в России? Я напоминаю, если кто-то думает, что курды живут где-то в Сирии, Иране, Ираке и Турции, вы ошибаетесь, курд очень много и в России в том числе, и там в Саратовской области, я не помню, надо погуглить, но это там за 40 тысяч, я помню, в каких других областях еще больше, и вот зачем с ними надо было ссориться? Мы-то что от этого получили? Ну, Эрдоган понятно, что он получит. А мы-то что за это получим, кроме геморроя? И Америка, говорят, что будет представлять в Европе кремлевский этот доклад, причем чуть ли не накануне. Там, ну, то есть, чтобы все одновременно, наверное, было. Интересно, как захлопнется эта мышеловка. И что будет? Вот, ну, доклад докладом. А вот эти детишки, которые сейчас... Уже живут в Америке, граждане Америки, эти, эти живут в Великобритании. С ним что Я будет? Думаю, да, дали время, чтобы путинские заднюю включили. Сейчас они включаются, ищут компромисс. Ничего забирать, конечно, не хотят, а хотят получить все преференции. На чем-то становится. Вот пишут в чате, читать почаще чат. Я вот нашел комментарий, Федор Данилов пишет. Стас, классная передача о 90-х. Это то, что я сегодня реп-панораму вел. Спасибо вам, Федор. Кто да, желает о 90-х что-то узнать новое, я там свои впечатления и свои случаи жизни рассказал. Можете пересмотреть передачу. Там был сбой, но вот сейчас попробуем обрезать. Там минут, наверное, 6 без звука шло. Но это накладки, как всегда. Спасибо, Федор. Вот тут Саша Саша пишет спасибо Путину за Крым, спасибо Путину за Донбасс, слава Путину, слава. И так далее. Какой бред. Ну, я понимаю, вполне возможно он просто троллит. Насчет спасибо Путину за Донбасс я сразу вспоминаю. Недавно мы копались в интернете и товарищ мой вдруг очень ржать стал сильно. Я говорю, что такое? И он нас пригласил и показал. И там было объявление, причем не на а, доске объявления, а там какая-то трешовая, в общем -то, страничка. И там девушка очень симпатичная давала объявление, что заберите меня из ДНР, и я там, в общем, готова на все, То только увезите меня куда угодно из этой гребаной ДНР. И парень какой-то ей отвечает, что вот какая то симпатяга, я готов тебя забрать из ДНР, там туда-сюда, и в ответ только одно слово. Куда? Он пишет. В ЛНР. Так что спасибо Путину. И Шеф ЦРУ про КНДР рассказал, что они пока не могут нанести ядерный удар по материковой части США. Но через несколько месяцев уже смогут это утверждает Майк Помпео. Я не знаю, так ли или нет, но я вижу, что американцы запугивают свой, свой народ, своих избирателей, Путиным, Ким Чен Иным, для того, чтобы выдавливать гораздо больше осигнований. Ну, потому что, конечно, я говорю, прям, денег дофига, а они же смотрят на медицину, сколько тратится, там, триллионы тратятся на медицину, скажут, нифига себе, а как же так, а? А на вооружение, там, на Пентагон всего 700 миллиардов, а на ЦРУ вообще копейки и так далее. Хочется денег, борьба, по да, да. борьба идет. Поэтому будто рассказывать что угодно. Слав, а вот Метод Каспийский послушал про то, что ты про девушку и пишет, почему-то мне обращается, Станислав, зато какая девушка. Нет, я обязательно посмотрю, я только слышал об этом, а сейчас я попрошу после эфира, чтобы мне показали. Нет, там фотография хорошенькая девушка Ну, надо ее в революционера, значит, приглашать, пускай помогает нашему делу, а что зря пропадать? Бороться надо с Путиным. Ну, ее уж пригласили в может, она согласилась. Так, и Сенат США одобрил сделку для возобновления работы госучреждений, а Трамп подписал временный бюджет. Видишь, у них там абсолютное несогласие по бюджету, и в ночь на субботу прекратили деньги платить, в общем-то, жуткие дела, ну, вроде потихоньку договариваются. Трамп отправится в довоз, в отличие от Путина. И вот, казалось бы, Путин рассказывает и Песков о том, как хорошо с Трампом-то могли общаться. Ну, с в Гаос, пообщайся. Но он решил поехать в Аргентину. Там и могут скрутить, давайте Могут. Могут, поэтому он туда и не едет. Ты очень правильно сказал. Либеральная партия Молдавии хочет лишить русский э, язык, статуса языка национального общения. И вот вся вата, все там гоп-шлеп-компании, вся там вот, русофобия там туда-сюда. Ребята, а кого надо благодарить? Вот кого за все, нигде никто не выступал ни против русских, ни против русского языка, пока Вова не начал выпендриваться, пока не начал творить чудеса? Кого нужно благодарить за это? Вову нужно благодарить, что отовсюду гонят просто поганый метлой. Вот еще пишет Пурген70. Стас, а почему ты не читаешь чат, когда тебя просят заткнуться? Вот он э, из каждой передачи у меня просит заткнуться. Ну, если бы меня попросил Вячеслав ну, Мальцев, я бы, может, и заткнулся. А ты кто такой, Пурген? Пурген? Пурген, это есть Пурген. Что я на тебя внимание-то буду бросить? Вот, и, значит... Так, и... Австрия оспорит строительство российской атомной станции в Венгрии. Вот тоже интересная тема. Долбили бабок нормальное количество с 2014 года. Да? Там общая стоимость 12 миллиардов евро. А, взяли какие-то кредиты по 10 миллиардов. И все. Представляешь? То есть сейчас какой-нибудь суд все это дело остановит. Остановит запросто. И привет. Вот газовоз вот этот, пишут, что в любом случае доплывет до Америки, то есть поставлена боевая задача КГБ, там, наверное, довести этот газовоз, вот хоть усритесь, но он должен приплыть в Америку и раздать там газ. Вот я показываю фотографии, вот сказали, что его этот газовоз, если вы помните, шторм туда не пускал. Вот так он Самое выглядит. Интересно, если его опять развернуться? Вот так он через... выглядит. Вот такой газовоз может шторм не пустить, представляете? Тогда на, на что он рассчитывает, если он боится шторма? Вот такой корабль. И вот путь газовоза показан. Я вчера обещал. Вот видите, он пошел, пошел, дошел где красная стрелка, развернулся, потом дошел до того места, где зеленым отмечено, потом снова развернулся и пошел назад. Ну, в смысле, не назад а уже вперед. Относительно того назад, относительно того вперед. В общем, все уже запутались, куда нафиг этот газовоз отправится. И... По-моему, надо его... Как это... Она утонула. Она утонула. Французский газовоз так, что это как-то ничего плохого. Сам то этот газовоз никому не сделал. Ой, блин. Так. сейчас я. Угу. Так, и ген генштаб Британии протроллил очень сильно Россию. Но они для этого делают. Смотрите, американцы начали троллить, и тут вот руководитель Генштаба заявил, что нужно изучать слабые стороны России. И там все взорвались и в Совете Федерации Рогозин брызжут слюной. И так далее. Потому что заявил этот генерал Николс Картер, что Россия ну, представляет угрозу, а поэтому надо искать слабые стороны и так далее. Ну, вот такой троллинг. Ну, денег надо искать. Да. Вот тут заявление Картера о России можно назвать провокацией. Это в Госдуме заявили. Но вопрос такой, а что Россия не представляет угрозу? Вот в руках у Путина, у Путина кнопка, вот эти в Госдуме, в Совете Федерации, Рогозин и все остальные, они уверены, что он ее никогда не нажмет. Да, вот Они могут свои яйца дать на отсечение, что он никогда не нажмет. Ну, до тех пор, пока вот не вышла комиссии заключения, пока не отобрали все счета, они уверены, что не нажмет. Поэтому ну, они, нет. может, и не вынесут решение. То было 50 тысяч, 300. Они так и будут держать за яйца до последнего. И он знает, что у него яйца зажаты, он нажимать не будет. А, а вот кажется, если отберут, они поэтому и не отберут. И как, Для чего им нужно было до февраля тянуть, чтобы какие-то условия не выполнили? Счет? Взяли бы они сразу арестовали. Они тоже ведут двойную игру. А мне кажется, Путин психически больной человек, и для него абсолютно по барабану многие вещи, он же для него и нет рационального мышления. Нет логики. Он иррационален абсолютно. Он иррационален. Вот как, как с, вот же, как с Абсолютно иррационально. Говоришь, ты же сам говоришь, что он необычайно жадный человек. Помешанный, то есть патологически. Да. А раз он патологически жадный, на этом и играют. Взяли его за самое больное, за 400 миллиардов долларов, которые он спиздил в России и держат сейчас. Поэтому он ручной домашний и никуда не денется. И отбирать да. они не хотят. Потому что если это берут, вот тогда возможно такое развитие сценарий, что он на кнопку нажмет. Да, то есть везде вот везде происходит все нормально, то есть здесь все газ и какие-то там, я не знаю, скрепы. А вот руководство шотландской сети супермаркетов Марджи, вот, я даже не прочитаю. что вот какой-то Entwine приняло решение об увольнении робота а, по имени Фабио. Он плохо выполнял свои обязанности, херово шутил, очень плохо шутил там относительно. Вот пишут, он спрашивал, как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой. Отвечал, что стейк-аут, что можно перевести как слежка, а можно как стейк. Ну, игра с лобстер. Дело в том, да. что юмор это высшая стадия развития интеллекта. Ну, Даже да. искусственный разум последний, что он освоит, это юмор. Это, именно этим человек отличается. Да, ну, я сразу вспомнил новые времена, и машины для кормления, помнишь, Чаплину в рот засовывала машину для кормления, там что-то, в конце концов, гайки ему массовало, советую я всем посмотреть новые времена, это мой любимый фильм. И, в общем-то, вот этот робот, это сейчас пока еще машина для кормления, конечно, потому что на самом деле никакой робот вот в таком виде, то есть, который там завлекало, он абсолютно не нужен. То есть все происходит гораздо проще покупки. И сейчас вот мы видим, что открываются магазины, где вообще нет ни кассиров, ни кого. То есть человек идет, что-то забирает. Намного рентабельность повышается. Сейчас вообще интернет-магазины это первое. Конечно, конечно. Да. Не это... надо складов, не надо помещений, не надо работников дорогостоящих. Самое, Самое главное, дорогостоящих. магазинов не надо. Да, Очень я тут, да, да, набрал тебе склад, раз, привезли. Магазин, работников, продавцов. Вот Эрик М. спрашивает, программист нужен? Эрик, очень нужен, нужен. Очень пиши нам, пожалуйста. Да, очень нужны программисты, очень на нужны, почту нужны. Все, Мальцев, все люди, которые имеют которые отношение под... да, к э, интернет-делам. Очень много людей нужно. Сейчас у нас проект, огр... несколько огромных проектов, которые уже идут. И я сразу вспоминаю, что Рогозин рассказывал, э, не Рогозин, соврал, а кто-то из Роскосмоса что этот э, прогресс эти не долетели, потому что ушла в отпуск кладовщица, а те, которые пришли туда, они, значит, как-то что-то перепутали. Представляешь, кладовщица пришла и ушла, и все, в отпуск. И я сразу вспомнил, как я ходил здесь покупать лекарства, в аптеку. Я пришел в аптеку, сидит девочка, ей показал, какое мне надо лекарство. Она набил на компьютере, и, там и, этот, да, и сверху говорит. по этой по спирали, прилетела прилетело, потому что там машина ездит, вынимают из ячейки, исположенной, и все. И, и тут уж никак не ошибешься. И не нужны никакие кладовщицы. Представляешь, какой ужас, какой дремучий совок. Если в Роскосмосе у них кладовщики, блин. И вот показали. В нескольких соцсетях, что происходит э, в дальних каких-то селах, ну, просто кошмар, конечно, села вымирают и люди пишут, зачем нужны были эти бессмысленные села, там э, в совке наплодили, я вот с этим не согласен абсолютно, ну, на всей территории люди должны жить и они должны иметь возможность на всей территории нормальной жизни. И если туда, в какое-то село, надо делать дорогу тысячи километров, но ну, можно не делать дорогу тысячи километров, но надо использовать малую авиацию и дать людям возможность использовать малую авиацию. Почему в, во Франции можно купить двухмоторный, поддержанный, правда, самолет за 25 тысяч долларов, представляешь, за 25 тысяч долларов «Пайпер» Шестиместный можно купить, ну, не, не доллар, а евро, за 25 тысяч евро. А в России такой же самолет, я не знаю, сколько будет стоить. Просто даже не знаю. Знаешь? То есть цены как минимум в 10 раз. Ладно, а потом там же обдерут всякие разрешительные. Да, смехи, конечно. Там конечно. Ты еще 10 раз заплатишь. Поэтому... Ну, ужас просто. То есть то, что было бы, двигало бы Россию вперед, вот малая авиация, все запрещено и фактически нет никаких возможностей к развитию. Вот Владимира Высоцкого назвали тем, кто значит, является вторым кумиром в 20 веке. Первый, конечно, Юрий Гагарин. Ну, я имею в виду российский кумир, второй Высоцкий, можно даже не спорить, я так понимаю, что это ко дню рождения Высоцкого, 25 числа будет день рождения Высоцкого. Ну, они же так жонглируют, надо было им там выбрать, помнишь, человека, вот, там кто то Сталин голосовал, угу. кто это, и выбрали тогда Невского, что ли? Да, да, да, который вообще непонятно, был такой человек или не был. А если был, то на татар работал. Тролли любят Мальцева, только на его эфире Камикадзе так много троллей. Очень хорошо. Эх, тролли любят Мальцева. Мальцев сравнил кладовку Роскосмоса с розничным ларьком. Ну да, конечно. Это нельзя сравнить. Почему? Потому что... Там за свои деньги хотя порядок. Да, там, представляешь, вот кладовка Роскосмоса оказывается даже не как не роботифицировано там, Вы же понимаете, для робота безразлично, сколько там этих ячеек. Их может быть миллион, может быть десять. Робот безразлично. У него алгоритм. Высо... Высо... Высоцкий сейчас бы да, он бы сейчас сильно удивился. Вопрос судьба России похожа на непреодолимую силу, значит это карма за что-то в прошлом, но это еще и Адаевский об этом писал, да и, и кто там кто-то по поводу, чтобы являть всему остальному миру какой-то там ужасный пример, ну погуглите, я цитату забыл об этом многие писали и особенно декабристы высказывались на этот счет и в своих письмах кто читал письма, может сказать. Так что и... Я против таких упаднических настроений. Я считаю, что все-таки мы кузнецы своего счастья. Ну, это не упадническое настроение. Может быть, мы явим миру какой-то другой пример. понимаешь? Потому что по-разному можно относиться к революции семнадцатого года и к тому, что происходит сейчас. У нас сейчас есть реальная возможность явить всему миру очень хороший пример надо власти снести этих нафиг весь мир обогнать да? Да. да хотя мы понимаешь мы не должны ставить себе целью обогнать мир мы должны ставить целью жить нормально дело то в чем что нам даже не надо будет перестра... конечно, перестраивать ломать и для того чтобы строить новое путин все сломал все украл все разрушил мы с чистого листа можем строить сразу новый информационный современный мир и быть ну Впереди планеты всей. Мальцева не существует. Это фейк-фотошопная говорящая бородатый глава. Это вы фейсбашникам расскажите, которые <с разыскивают Мальцева как организатора террористического сообщества. То есть, фактически Бен Ладена. Вы им расскажите, что Мальцев вот это фейк. Они, я думаю, подивятся. Блогер Жуков говорит, что бойкот не нужен. Хорошо, что он нас всех просветил. Он, видите, вот сказал, что не нужен. Значит, все, сейчас собираемся и расходимся. Нет, бойкот нужен и только бойкот. Все остальное как раз не нужно. Не надо ни за кого ходить, ни за кого голосовать, ни с кого агитировать. Агитируйте, если вы хотите. Надо только за бойкот. И объяснять людям, которые не понимают, ну, хочешь а хочешь куй, да, все равно получишь Путина. Да, Путина. <свят> Поэтому выбирай, не выбирай, все равно получишь рай, да, голосуй, не голосуй, все равно получишь Путина. рай да, Путина. Поэтому <свят> такие вот дела. Мальцев как поднять бабла элементарно, совершенно, Сделать революцию в России и все, и можно, можно не париться. Россия очень богата для того, чтобы обеспечить своих граждан очень хорошо. А может тролли нет, а есть люди, которым не нравится мальцев, может быть и так, может быть есть люди, которым не нравятся мальцев, а может быть есть тролли, а? Вы не задумывались, почему они совершенно одинаково пишут, как под копирку? Люди не хотят рисковать, потому что зачем погибать, а кто потом будет жить? Люди трусливые животные. Ну, понимаете, никто не живет вечно, поэтому нужно и, и иметь в виду, что в любом случае когда-то придется погибать помирать в дерьме, да. или как, как говорится, всю жизнь питаться падалью, или раз напиться живой крови. Спрашивают, сколько людей уехало вычерк, КГБшники. Уехал на сегодняшний день. Вот сейчас в полете, пока мы ждем, в полете находится 24-й или 25-й, я уже сбился человек, кто вынужден был сбежать из России в результате преследования. Это из тех, кого я знаю, кто из наших, так скажем, кому мы помогаем, с кем мы держим связь. Вот такие дела. По Умберто Эко у нас все 14 признаков фашизма на лицо. Ну слишком сложно. Умберто Эко очень сложно. Мы так, видим. Да, мы да. так видим. Фашизм от национализма Режим. отличается, мы уже говорили чем? Тем, что это идеология доминирования национального государства, да? Вот. Путин и задвигает. А все, что говорит Умберт Эпко, 14 пунктов, они очень важны, особенно фюрер во главе, да, он у нас уже есть да. там, фюрер во главе, и вся остальная падаль, которые там... Это очень важно, но нет. может быть и, и не так, может и без этого обходиться, да. Слава ностальгия не мучает. Да мне некогда мучиться от ностальгии. дураков в России на сто лет хватит, пишет. Это да. Мы даже не сомневаемся, что хватит дураков на сто лет, а может быть даже и больше. Поэтому сейчас мы вот Леха Муромский пишет. Смотри, у меня теща прозрела, благодаря тому, что ослепла. Операция стоит шестьдесят тысяч убрать к Стоит, или, или пять лет жди, и то не факт, что сделают. да а Клянет, почем надо... свет Путина. Вот Даже, видишь, да, ведь как, как прозревать нужно, нужно ослепнуть. Да, это парадокс, но так всегда бывает. И я думаю, что в древних мифах, легендах очень часто мы это видим. Да, и мы видим Око Гора и глаз Одина для того, чтобы стать... Зря, нужно потерять зрение. Парадоксально. Александр пишет: Привет, шалаш. Придумайте, как оттащить людей 60-60 плюс и 70 плюс лет от зомбоящика. Слишком многие еще прозомбированы. Вместе победим Путлер Капут. Никак не оттащишь, а ты их от их. Они должны уже как бы сами прозреть даже при наличии зомбо ящика, потому что он и дает прозрение многим. Многие ж прозрели, смотря в зомбоядчик. Ну, как феодация хера... плеваться, да. то есть перебором называется, если пересмотреть этого дерьма. Слава, здесь все отлично, Сергей, Слава, все отлично идет. Спасибо, почему тебя и Алексея мочит дорога жизни и Аврора, ведь они тоже катят правильно. Я не знаю, о чем речь вообще. Я не слышал, чтобы они меня мочили. Я... Не знаю. Сергей из Зеленограда на помощь соратникам. Дмитрий. Восемнадцатого марта. День скорби над Конституцией. РФ. Может быть, стоит до двадцать восьмого января сделать конституционное чтение. Так, мы ну, если успеем сделаем. Да, надо ну, как-то экспромтом. Вот, вот, все мы не соберемся, к сожалению. Рыжий латыш, Грудинин был бы способен разогнать путинскую шоу. Был бы способен разогнать mm -hmm. путинскую шобу. А это вчерашний уже был. Да нет, ну куда к чему способен Грудинин, да? Он способен только к тому, к чему разрешили. Вот этот... Ну да. Такие вот движки. Поэтому. Если бы, предположим, стали, э, там, могли стать президентами Собчак, Грудинин, вообще, вот любого, берите Жириновский, кого угодно из этого списка возьмите и поставьте, вот случайно они стали, ситуация бы резко изменилась в вот Любой, только не Путин, изменит ситуацию. Но вы понимаете, что никогда, ни один из них никогда не станет. Почему? Потому что есть Путин, и все будет нарисовано за Путина. Поэтому единственный выход – это революция. забастовка. Нет, ну, я имею в виду относительно вот бойкот. Да, да, бойкот единственный, а выбор, единственный выход – это бойкот, забастовка. Ну и, естественно, как продолжение революции. Так, и... Злобный кадрик Путин Черномор. Да, а только без бороды он. Вячеслав Вячеславович, Валерий Аврор, наоборот объединяет сарат. Да, я об этом и знаю вроде как-то. Вячеслав, к сожалению, многие верят в зомбоящику, пытаясь переубедить. Бесполезно, все, которые верят, их без толка переубеждать и переубедить их может только зомбоящик. Представьте, мы взяли власть. Выходит там с подбитым глазом. <смех> и, да, да, и говорит там, ребят, я вам врал. Тут вот все козлы всем вафлю и так далее. Путин воры, и сволочь. И, и, и будут, выйдут на улицу скажут, они же нам врут. А я всегда говорил, что они нам врут. То есть оказался нам не отец, а сука, да? Ну да. Одного бойкота мало. Конечно, мало. Мы и говорим про революцию. Но бойкот это как элемент. Слав, зачем указываешь свой телеграм, если его не читаешь? Хорошее замечание, телеграм. Я, так сказать, там свой реальный укажу телеграм, потому что там, я так понимаю, старый телеграм, который сейчас у нас даже нам и не доступен, если вы об этом говорите. Ваш бойкот это идеологически обоснованная лень. Да, поэтому он, он, он непобедим. Поэтому Путин и зассал. Потому что люди ленивы по жизни. И если им говорят, надо что-то сделать, они говорят, да, ну, может не надо. А если им говорят, ничего не надо делать, они говорят, классно. А те люди, которые пассионарные, они здесь тоже себя находят. Они ходят и агитируют за бойкот. Они приходят и являются наблюдателями. То есть они, они везде себя находят. Поэтому я думаю, очень хорошо все. Спасибо. Так, сейчас вот еще. Так. Крутая борода пишет. Ну, не знаю. Так. Где-то вот хотел прочитать и убежал у меня. Все-таки бойкот ерунда, надо голосовать. Когда проголосовавшие за Грудинина увидят 70% путинских процентов, будет взрыв. Вот это и есть момент для переворотов. Вот я вам рассказывал. Я был Грудинином. Я шел от КПРФ в 2012 году. Набрал, по словам моего друга, тогдашнего мэра Олега Грищенко, 83%. Или 84%, я сейчас врать не буду, не помню. Больше 80% это точно. То есть он четко сказал, сколько я набрал. Вот. Против меня шел некто Мазепов, который вообще никто не знал, ни один человек. Но его выдвинула Единая Россия. И 15 тысяч человек получили открепительные, фальшивые. И пошли проголосовали по этим большим открепителям. Мазепов таким образом набрал там я не знаю сколько процентов. В результате я был мне списано до 28 процентов. Остальное значит это вроде как Мазепов. Набрал все знали абсолютно, что это подтасовка. Олег выгнал на площадь Революции, на Театральную площадь на следующий день после выборов всю сельхоз там строительную технику уборочную технику там какая-то выставка проходила чтобы люди не могли собраться но люди не больно хотели собраться все абсолютно знали но никто никуда не рынулся так и здесь вы понимаете ситуация какая люди которых обманули, они себя чувствуют совершенно иначе, чем те люди, которых хотят сделать рабами. Мы об этом уже говорили. То есть люди, которые ну, говорят, ну, ну вот нас опять обманули. А те люди, которые бойкотируют, это уже не рабы. Их уже не обманешь. Понимаете? Так что, мальцев, к вам с большим уважением. Раш, спасибо. Мальцев, признайся, что твой план по получению денег от Газдепа за развал России провалился. Во-первых, у меня никогда такого плана не было, потому что я прекрасно, да, я прекрасно понимал, что понимал, что они нормально так, с Вовой дружат. И что им абсолютно не нужно ничего разваливать. Они уже все развалили в достаточном его Конечно, на место да. поставить. Вот сейчас они его за яйца держат, за 400 да. миллиардов его. И все, сейчас будет опять у них все ровно. Когда в следующий раз выходить на революцию. Выходить надо 28 числа на протест. И продолжить революцию. Вячеслав, есть 28 января выйти на митинг. Что это даст? Это даст развитие. Это, даст, это привлечет внимание людей, которые пока еще считают, что нас мало и что там в одиночестве есть даже такие дебилы, которые думают до сих пор, что кто-то поддерживает Путина. А потом, когда мы начинали и реально поддерживали Путина, да? то, как было вначале трудно объяснять. Сейчас уже многие ну практически все знают, просто некоторые боятся или стыдятся одно из двух, но все уже все да. понимают. Так. Те, кто топит за грудин, отпразднуют свой национальный праздник через 3-2 недели после выборов, 1 апреля. Да? Все равно не станешь президентом, Березняк. Если этого нет, то у меня и нет цели становиться президентом. Если это нужно будет для моей цели, я это сделаю. Если не нужно, значит мы достигнем цели без этого. А цель народовластия. Если нужно для этого промежуточное звено, значит, будет такое промежуточное звено. Если нет, значит, раз будет на да, значит, менеджера назови его как... Хочешь. Слава, ты продвигаешь идеи Навального, у вас разные взгляды на политику. У нас единый взгляд на Вову, а мне этого достаточно. Я идеи Навального не продвигаю. Потому что я знаю про идею Навального, это борьба с коррупцией, это я, конечно, продвигаю. Идея Навального – это свалить Вову, безусловно. А все остальное, как бы, с точки зрения программы идеологии, наверное, у нас более, да. более, так сказать, продвинуто. Так. Какие пельмешки там покупаете? Вы знаете, пельмешки один раз только купили, больше что то мы Тут их не ели. Только в да. магазине, да? Да. Один раз это было за все время пельмешки ели. Так и это а правда, что Путин окунался в теплую воду. Ну вот мы, ну, я говорю, видим, что... Труба есть. Да, сезон. труба там снег проходит, снег растает. как мультфильм, ну погоди, помнишь, у Волка кипятильник, у ну, да. Зайцы, что ли, кипятильник? Нет, Волка. Волк, да, да. кипятильник, у там пальмы стали растереть, вот, и у Путина так вот. Mm -hmm. так. Все против Волок. Вот это хороший очень... Лозунг, я абсолютно с этим согласен, что все против Кубы, что это День Мертвеца, 18 апреля. Так что 28 выходим, связываемся сейчас мы, те люди, которые могут нам помочь с нашими каналами, интернет и так далее, те, кто может резать, и все остальные. Просим, пишите в 64 sabacogmail.com и на ту почту, которую мы сейчас повесим под описанием Спасибо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте.